SCP-319. Диковинное устройство. Объект номер SCP-319. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-319 следует содержать в зоне 319 в герметичной вакуумной камере диаметром 20 метров. Внешняя поверхность камеры SCP-319 должна быть теплоизолирована и снабжена системой терморегуляции для поддержания внутренней постоянной температуры по всему объему камеры. Под SCP-319 установлена система активного гашения коллектива. А относительное положение корпусов SCP-319-1, диаметры положения 319-2 постоянно отслеживаются с помощью высокоточных лазерных дальномеров, отклонение любого образца SCP-319-1 от текущего положения на одну сотую процента или более, а также увеличение размера 2 или ее смещение более чем на одну тысячную процента, считаются предпосылками к возможному осуществлению сценария гибель богов и указывают на вероятность событий ZK-0. В этом случае по всей организации вводится в действие протокол Омега-319, который снимается только при возвращении тире-1 к оптимальным координатам и прекращении расширения или перемещения тира 2 Научное исследование SCP-319-1 и 2 проводится только с явного разрешения О5. Описание. SCP-319 является механическим устройством, созданным примерно в 1894 году и состоящим из 12 взаимно сцепленных колец, собранных в корпусе сфери формы, диаметром 8 метров. Кольца приводятся в движение электромоторами. Имеется возможность поворачивать каждый из колец по любой оси независимо от других. Предположительно данное устройство предназначено для точного размещения 12 образцов ТИРА-1 относительно друг друга. С момента обнаружения scp 319 кольца объекта не перемещались. Практически все подвижки ТИРА-1 связаны с тектоническими возмущениями и расширением и сжатием материала 319 от изменений температуры. Согласно позиционному измерению, приливные гравитационные явления вызывают микроскопические подвижки, но на сегодняшний день они не выходят за пределы допустимого. SCP-319-1 – общее обозначение для 12 образцов минерала, закрепленных на SCP-319. Каждый из образцов практически полностью заключен в корпус из латуни, меди и стекла. В каждом корпусе имеется одно отверстие диаметром 12 мм, направленное в центр SCP-319. Ко всем корпусам подведена усиленная проводка, формирующая замкнутую цепь, в которой последовательно подключены все образцы-1. Установлено, что в этой цепи течет постоянный ток силой 50 Ампер, однако в внешнего источника питания не наблюдается. Обозначение т 2 относится к области вакуума диаметром 2,561 метра, находящейся в подвешенном состоянии внутри SCP-319. Похоже, что энергетический уровень тира 2 ниже, чем у окружающей Вселенной. Разница в физических константах между этой областью и окружающей Вселенной приводит к тому, что материя и энергия аннигилируют при попадании в область из-за несовместимости квантовых структур. Согласно имеющейся теории, существование т 2 дал должно послужить катализатором для событий вакуумной метастабильности, вследствие чего область Ра-2 начнет расширяться со скоростью света и понизит энергетический уровень окружающей Вселенной до своего. Такой сценарий имеет классификацию перебоя реальности за 0 Вселенная не прекратит своего существования, но перестанет быть способной поддерживать не только жизнь в привычном нам понимании, но и химию в привычном нам понимании. Похоже, что разрастание тире-2 сдерживается очень точно размещенными вокруг нее тире-1. В пользу этого говорит и тот факт, что все известные нам смещения тире-1 приводили к разрастанию тире-2 на различные объемы. За последние 50 лет смещение тире-1 за вибраций и перепадов температур привело к разрастанию тира 2 на... ...метров. Можно экстраполировать, что при нынешних темпах роста условия содержания будут нарушены через... Лет, когда край-2 дойдет до внутреннего кольца SCP-319. Приложение. Выдержки из дневника сэра Бендона Лоуха Смита, обнаруженного вместе с SCP. 12 августа 1893-го, к вящему своему удивлению, услышал новости по ссылке из Англии. «Похоже, что мой соперник сдержал слово и выполнил условия нашего спора. Сдается мне. Слова лорда». Сказанные полгода назад в клубе первооткрывателей не были пустым бахвальством. И теперь ради спасения репутации предстоит сдержать слово и мне, 5 августа 1893, образцы просто превосходны, хотя резьба на них столь тревожна, что к ней мало применим термин превосходно: 10 образцов вдобавок к 2, что я заполучил ранее, если лорду. Встретилась хотя бы половина тех препон, с которыми довелось столкнуться мне. Следует мне принести ему извинения, пусть даже и после того, как я вернусь из своего похода. 8 сентября 1893-го. Успех. Долгие годы по изучению сих идиозных культов принесли свои плоды, как я и подозревал. Эти камни не просто идолы, которым поклоняются племена дикарей. Экзотическое происхождение материалов и рассказы о том, что они пришли с небес, наводят меня на мысль, что в них скрыто нечто большее. Мне отчасти кажется почти богохульным, что рука какого-то древнего человека осмелилась усквернить сей материал, придав ему столь нечистые формы. 2 ноября 1893 года до решения все это время было рукой подать. Потенциал светящихся камней отрицательный, а если их заменить, он меняется на положительный. Простой медный корпус, к одному концу которого приделана ртутная трубка, может вызывать в камне достаточный ток, чтобы питать и сам камень, и окружающий механизм. 10 января 1894 года. Рабочие ушли из пещеры. Машина готова. Сегодня установлю камни. Скоро моя нога ступит дальше, чем мечтал ступить любой член клуба первооткрывателей. Даже лор. 30 января 1894. Сегодня я отворил дверь за пределы нашей вселенной. Я исследовал десяток извращенных культов. Это дало мне возможность изыскать точное местоположение камней. Дикари своими зубилами делали из них слабые подобия своих божеств. А я, сэр Брэндон Лоухетт Смит, шагну через порог, чтобы лично поздороваться с богами. Отложив перо, я надену свой защитный костюм. Я пройду через шлюзы в безвоздушное пространство подземелья, где ждет меня черная дверь. Когда же в следующий раз мое перо коснется этих страниц, я буду тем человеком, который шагнул дальше, чем кто-либо на этой земле. Дальше, чем даже добрый лорд. Последняя запись. Конец дневника. Всем тихой ночи. Только что мы с вами прочли один из документов фонда. На первый невнимательный взгляд может показаться, что это просто очередная страшная штука, которая угрожает миру. Но на самом деле текст документации скрывает несколько загадок. Начнем с самой простой из них. В объекте SCP-319 много раз упоминается некий лорд, с которым соревнуются создатели этого объекта. Конечно же, это лорд Блэквуд, известный фонду как SCP-1867. Видео про него, кстати, было в этом же формате. Сначала чтение объекта, а потом объяснение. Лорд Блэквуд известен в мире SCP тем, что побывал в десятках, если не сотнях самых разных миров, и в них совершил множество эпичных подвигов. Видя все это, некий Бендон Лоухетт Смит решил перещеголять знаменитого Блэквуда и посетить такие измерения, о которых тот не мог даже мечтать. Для этой цели он и создал SCP-319. Вот только SCP-319 оказался совсем не порталом в иные миры незадачливый путешественник просто перестал существовать. Перестала существовать сама материя, из которой состояло его тело. Вторая загадка объекта – это из чего был сделан механизм. В объекте упоминаются камни, обладающие мистической силой, которые легли в основу устройства. Эти камни Бендон добыл у дикого племени. Позже их смог добыть и фонд. В 50-е годы 20 -го века правительство США проводило какие-то военные испытания, для чего был выбран остров, населенный диким племенем. После его у отселения на острове был найден метеорит, которому дикари поклонялись, и этот кусок космического камня оказался настолько необычным, что его немедленно захватил фонд SCP и вывез на одну из своих подземных баз, где присвоил номер SCP-435. Необычного в этом метеорите то, что над ним висит многомерная сущность, визуально похожая на сложный фрактал. Допрос представителя дикого племени показал, что согласно их мифологии, многомерная сущность является проявлением в нашем мире божества, называемого Творцом Тьмы. Это проявление привязано к упавшему с неба камню. Бэндон считал, что разместив осколки метеорита, к которым привязано многомерное существо определенным образом, он создаст переход в одну и миры, но вышло нечто иное. Что же создало устройство Бэндона? Это третья загадка объекта, и ответ на нее чуть тревожнее, чем может показаться на первый взгляд. SCP-319-2 описывается как область пространства, в которой энергетически уровень ниже, чем в нашей вселенной. И если удерживающая эту штуку устройство сломается, тиро 2 начнет расширяться, устраивая по пути конец света. Кто-то может сказать, мол, очередная штука, которая угрожает сломать всю вселенную, какая скука. Однако концепция эта очень интересная. И интересного в ней то, что это явление, которое теоретически может существовать в реальности. Называется это дело область сложного вакуума. В общем, я не буду тут делать вид, что что-то понял про квантовые поля и фундаментально частицы. Скажу лишь, что теоретическая физика вполне допускает существование такого объекта. Объекта, который представляет собой область пониженного энергетического уровня. И эта область может начать расширяться, возможно даже со скоростью света, делая само существование знакомого нам мира внутри нее невозможным. В выпуске научного журнала Nature за 2005 год, разрастание ложного вакуума описывается как один из возможных сценариев конца света. Быть может, области ложного вакуума существуют только в в теории и являются чисто теоретическим построением, а может быть уже созданы в какой-нибудь лаборатории, кто знает. Всем пока!